До того, как был создан человек, говорит Омра Микаэль Айванхов, в том виде, в котором люди могут видеть самих себя сегодня. На планете существовало несколько цивилизаций, отличных друг от друга по многим показателям, но все они представляли собой как бы эволюционный ряд, приведших к современному облику человека что составляет человеческую природу, что, собственно, делает нас людьми. Даже у тех, кто никогда сознательно не задавался этим вопросом, есть ответ на него, поскольку сам образ жизни является ответом на важные вопросы бытия. К сожалению, этот ответ, выраженный жизнью людей, зачастую весьма банален. Хотя на самом деле человек родился здесь для того, чтобы работать для совместной реализации одной идеи. Но люди не знают об этом. Конец цитаты. Имена многих мудрецов и духовных учителей вписаны в историю, но далеко не все из провозглашаемых ими истин вызывали реальные изменения в жизни людей и всего мира. Согласно философии великих посвященных, все, что содержится в человеке, служит инструментом достижения гармоничного бытия. Без обращения к духовному наследию все попытки произвести какие-либо изменения в себе ни к чему не приведут. Такова истина, друзья. Такая преемственность в познании мира сохраняется во всех областях знания. Аналогичная преемственность также необходима и на духовном уровне. Жизнь всегда неустойчива и подвержена опасностям, подобно капли в воде на лепестке лотоса. Общение со святым человеком даже самое короткое – может искупить наши грехи и спасти нас. В аспекте проживания жизни можно трактовать одно из сложнейших понятий духовной науки – карму. Под кармой понимается то, что в одной жизни является причиной и, как следствие, выступает в жизни последующей. Карма в этом аспекте мыслится как следствие деятельности, еще не достигшей цели не вполне гармоничной или бескорыстной. Цитата. «Работа совершается на ощупь, и при такой работе совершаются неизбежно некоторые неприятные удары. Это и есть карма, связь причин и следствий. Человек вышел из первоначального состояния покоя, счастья, пассивности. Он начинает творить но ему не удается сделать то, что надо, и тогда он страдает. Означает ли это, что он больше не должен ничего делать? Нет, он должен действовать. Да, но он будет страдать. Конечно, он будет страдать, но будет учиться, развиваться, и настанет день, когда он уже не будет страдать, когда он сумеет работать так, как следует. Кармы больше не будет. Омра Микаэль Айванхов В школах Веданты и у пифагорейцев, говорит Айванхов, карму изучать позволялось лишь прошедшим через катарсис, освободившимся от эмоций страха и сострадания к себе. Проблема бессмертия в этом смысле трактуется с точки зрения повторных зимых жизней. Один дух воплощается через тысячу лет, другой через пятьсот, иные живут в духовном мире полторы тысячи лет. В одних инкарнациях боли выражается самоотверженная любовь человека к его окружению, некий род самозабвения, погружение в окружающее, в других иные качества. На смену одним инкарнациям приходят другие – где человек не чувствует призвания терять себя в окружающем мире, но укрепляется в своем внутреннем мире, приобретает силу для собственного дальнейшего развития. Карма – это не злой рог, она соединима со свободой человека, с его волей, она приносит уверенность что ни одно деяние, ни одно переживание человека не остается без последствий и не проходит в мире, минуя всякую закономерность. Все подчиняется справедливому, выравнивающему закону. Карма есть духовный закон причинности, по которому духовные причины влекут за собой известные следствия. Мы сами – это наша карма. У нас нет ничего, кроме своей кармы, кроме того, что мы уже пережили, переживали в прошлое жизни. Все остальное вне нас. Понимать карму означает правильным образом смотреть на мировую справедливость. Это не значит становиться флегматичными по отношению к счастью или несчастью, к радости и боли, но это значит радость и боль, Счастье-несчастье поместить в жизни на правильное место. Никто не может развить правильного настроения души при познании кармы, если не рассматривает это познание кармы как руку, протянутую со стороны Бога. Кармы не почувствовать, если стремится приблизиться к ней просто рассудочным путем. В жизни постоянно совершаются два процесса. Один процесс – созидание, в другой – разрушение. В любви этих процессов не существует, их нет. Она чиста и едина. В жизни, однако, есть дифференциация. Жизнь без любви лишена всякого смысла. Такая жизнь – это вереница страданий, падений, вставаний. Жизнь не может проявиться без любви. Жизни без любви нет. Главный путь, по которому движется жизнь, это любовь. Чтобы показать, что ты живешь, необходимо любить. Смысл жизни заключается в том, чтобы любить и быть любимым. Говорил Петр Денов. Конец цитаты. Некоторые люди переживают так много страданий, что могут усомниться, действительно ли все они проистекают из их собственных прегрешений в прошлых жизнях. Эти люди не могут себе представить, что они были настолько плохи, чтобы теперь столько страдать. Например, из-за того, что они много ненавидели. Чтобы в этой области думать непредвзято, нужно уяснить себе. Сколь велика иллюзия, которая доставляет удовольствие, и поэтому люди легко подпадают под ее власть в отношении чувства, испытываемой антипатии, желания причинить другому вред, нелюбви. Люди несут с собой через мир значительно больше ненависти, чем думают. По меньшей мере, значительно больше антипатии. Происходит так. Ненависть, поскольку она дает душе удовлетворение, обычно совсем не переживается ею. Она вуалируется удовлетворенностью собой. Когда же она возвращается как страдание, устремляющееся извне, то страдания люди уже начинают замечать. Страдание является следствием накопленной ненависти, нелюбви. Можно быть всегда уверенным, глупость в какой-то земной жизни является следствием ненависти и недостатка доброго, светлого отношения к другим людям жизни предыдущей. Любовь может создать противовес антипатии, и в ближайшей инкарнации таким путем глупость может быть предотвращена. Следует воспитывать в себе такое настроение души, когда хочется думать и поступать не из долга, а из любви, из склонности, из преданности. Такое настроение готовит душу к тому, чтобы стать ей служительницей добрых, целящих сил, которые из сверхчувственного мира посылаются в наш мир. Космические законы кармы следует знать очень хорошо. Незнание закона не освобождает от ответственности, а наоборот, часто и приводит к заслуженному возмездию. Человеческая судьба зависит от степени добровольного сотрудничества со всем живущим, от послушания божественной воли, выраженной в эволюционном импульсе вселенной. Следуя космическим законам. Мы соединяемся со светоносными аспектами бытия и сближаемся с самой божественностью. Другими словами, мы должны стать добрыми за тем, чтобы, слившись с божественным, превзойти и добро, и зло. Но если мы сознательно или бессознательно идем против космических принципов, Судьба к нам будет отнюдь неблагосклонна. Наши стремления и мысли определяют состояние нашего бытия. Это гарантировано самой механикой космоса, который ничто не забывает. Люди ищут счастье сознательно или бессознательно. Наш поиск счастья иногда принимает странные формы, но никогда не кончается. В к счастью действительно есть неустанный поиск подлинной сущности или нашего Высшего Я. Блаженный Августин выразил эту мысль в своей исповеди. Цитата, «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердца наше, пока не успокоится в тебе». Каждому человеку приходится сталкиваться с тем опытом, который он создал в прошлом. Закон кармы на самом грубом уровне выражен в библейской аксиоме «Око за око, зуб за зуб». Нельзя переоценить силу желания, как глубочайшую силу, инициирующую карму. Юнг неоднократно указывал в своих работах, что именно то, с чем мы не имеем сознательного контакта, происходит с нами как судьба. Оно кажется происходящим с нами, а мы потом не берем на себя какую-либо ответственность за это или не признаем своего участия в его манифестации. Вот почему так важно вытащить все из подсознания на уровень сознательный. Чем сильнее контакт человека со своей внутренней жизнью, тем больше предлагает астрология. Это не сенсационные сюрпризы или способ управления судьбой, а скорее средство разъяснения стадии саморазвития, которые мы должны приветствовать и использовать как благоприятную возможность для персональной трансформации. По существу это относится к универсальному закону причины и следствия и идентично с библейской идеей о том, что человек сеет, то он и будет пожинать. Этот закон является просто более широким применением наших земных представлений причины и следствия. Очевидно, что ни один человек, сажающий чертополох, не может ожидать урожая роз. Закон кармы предполагает, что жизнь – это непрерывный опыт, никоим образом не ограниченный одной инкарнацией в материальном мире. Универсальный закон кармы в таком случае можно рассматривать как способ достижения и сохранения всеобщей справедливости и равновесия. Это фактически один из наиболее простых, всеохватывающих законов жизни – он неотделим от того, что некоторые называют законом благоприятной возможности, то есть универсального закона, который ставит каждого из нас в условия, обеспечивающие верные духовные уроки, в которых мы нуждаемся, чтобы стать более богоподобными. В соответствии с теорией реинкарнации, изложенной в своих психических толкованиях великим провидцем Эдгаром Кейси все сущности были созданы в начальной стадии и периодически реинкарнируют, чтобы усвоить фундаментальные духовные уроки: любовь, терпение, умеренность, равновесие, веру, преданность и так далее. На протяжении тысяч записанных психических толкований Кейс неоднократно подчеркивал, что когда человек испытывает определенный вид проблемы или напряженную фазу жизни, он просто встречает себя. Встречает себя. Тотчас же возникают очередное желание, поскольку это природа неуспокоенного ума порождать желания к примеру, иметь побольше богатства, и он получает его. Фактически человек может прийти к осознанию, что это вновь обретенное богатство не только является неудовлетворяющим, но даже ужасным бременем. По крайней мере, когда он был беден, ему нечего было терять, он был свободнее. Теперь, будучи богатым, он постоянно беспокоится о потере того, чего он в действительности больше не хочет, но тем не менее связан с этим. Возникает вопрос, как может человек освободиться или быть освобожденным от этого, от его выкованных желаниями привязанностей, чтобы он смог опять быть свободным? Великий английский поэт Вильям Блейк называл эти привязанности «выкованными разумом оковами». Эта свобода является желанной целью всех путей освобождения и техники развития своих способностей. Жребий, карма, судьба – назовите это как пожелаете, это закон справедливости – который каким-то образом, но не случайно, определяет нашу расу, наше физическое строение и некоторые из наших ментальных и эмоциональных черт. Важная вещь, которую нужно понять, заключается в том, что хотя мы не можем ускользнуть от нашего основного паттерна, мы можем работать в согласованности с ним. Именно здесь вступает свобода воли. Мы свободны выбирать и распознавать до пределов нашего понимания, и если мы правильно используем нашу силу выбора, наше понимание растет. Так, сделав выбор, человек должен принять последствия его выбора и отталкиваться от этого. Вот такие дела. Парамахамса Йогананда поясняет, как эффективно обращаться со своей кармой, и какова должна быть правильная позиция в отношении своей судьбы. Цитата. Семена прошлой кармы не могут дать ростки, если они обжигаются в божественном пламени мудрости. Чем глубже самосознание человека, тем больше оно влияет на целую Вселенную неуловимыми духовными вибрациями, и тем меньше сам человек затронут феноменальным потоком кармы. Яголанда был также близко знаком с астрологией, поскольку его гуру был знатоком всех древних искусств и наук. Его комментарии об астрологии являются заслуживающими рассмотрения. Цитата. Ребенок появляется на свет в тот день и час, когда небесные лучи находятся в математической гармонии с его индивидуальной кармой. Его гороскоп – это сложный портрет, раскрывающий его недопускающие перемен прошлое и его вероятные будущие результаты. Но натальная карта может быть правильно интерпретирована только человеком с интуитивной мудростью, а таких немного. «Подчас я говорил с астрологом, выбрать мои наихудшие периоды, так рассказывает Парамахамса Югананда, согласно планетарным указаниям. И он отмечал, что все же выполнит любую задачу, какую он установит в себе. Верно то, что успехи в такое время сопровождались необычайными трудностями, но его уверенность всегда подтверждалась. Вера в божественную защиту и правильное использование человеком, данной Богом воли, – это силы значительнее любых других. Однако, пока мы инкарнируем в физической форме, закон кармы воздействует на нас тем или иным путем. Поэтому будет крайне полезно, если мы сможем достичь понимания кармических паттернов, с которыми мы должны иметь дело в этой жизни. Это может позволить человеку посмотреть в лицо своей судьбе со стойкостью и ее принятием. Так реализуется цель воплощения на Земле. Великий лао говорит, «Очевидно, для более глубокого понимания смысла жизни на Земле необходимо и более глубокое понимание сути астрологии, и что именно за символами традиционной астрологии скрывается огромная сфера потенциальной мудрости» внутренние значения этого космического языка, который содержит большой потенциал для духовного роста и развития сознания. Астрология в своем лучшем проявлении не занимается просто материей и энергией, которая представляет основной интерес для науки. Только высший философский подход может должным образом рассматривать высшие формирующие силы. Которые создали наш мир и его обитателей в космосе. Это одна из высочайших астрологических истин. Конец цитаты. Нам нужно признать иерархию знаний в самой астрологии. Например, если человек родился с квадратурой Венеры к Луне, Нептуну, Урану или Сатурну не является особенно важным, что он в некоторой степени испытывает затруднения в любовных связях или взаимоотношениях. Здесь важно знать, что этот опыт означает в более широких рамках нашего сознательного роста, чему он может научить нас и какова его цель. Это непростая задача, так как жизнь является многоуровневым процессом. Духовный учитель, имеющий большое число последователей в США, Михербаба, Баба, снова объясняет действие кармы. Цитата. «Вы, как грубое тело, рождаетесь снова и снова, пока вы не осознаете ваше истинное «Я». Вы, как душа, рождаетесь только однажды и умираете только однажды. В этом смысле вы не реинкарнируете». Грубое тело продолжает меняться, а душа та же. Все впечатления накапливаются в уме. Впечатления должны быть либо израсходованы, либо нейтрализованы через свежую карму в последовательных инкарнациях. Вы рождаетесь мужчиной, женщиной, богатым, бедным, блестящим, глупым. Чтобы иметь это богатство опыта, которая помогает приступить к пределы всех форм двойственности. Конец цитаты. Знающий астрологию не станет отрицать, что карта рождения в символической форме раскрывает основной жизненный паттерн человека. Возможности, таланты, привязанности, проблемы и доминантные ментальные характеристики. А значит, карта рождения очевидно раскрывает план или рентгеновский снимок души или судьбу, карму не стоит создавать впечатление говоря о жребии, судьбе исходных терминах что мы ничего не можем сделать в ответ на нашу карму что изменит нашу жизнь позитивным образом напротив Хотя карта рождения показывает карму и, следовательно, ограничения, которые связывают нас и мешают нам чувствовать себя свободными, карта также является инструментом, который позволяет нам ясно увидеть, в каких сферах нам нужно работать над превращением нашей текущей моды выражения. Как неоднократно, Повторял в своих толкованиях Эдгар Кейси, цитата «Ум – это строитель. Мы становимся тем, на чем останавливается наш ум. Если поэтому мы неуловимо изменим наши позиции и образ мышления, если мы сможем настроить наше сознание на некоторую более высокую частоту посредством размышления или медитации». Не только имея, но и живя в соответствии с идеалом, тогда мы можем начать освобождаться от таков и свободно вздохнуть с ритмом жизни. Другими словами, наша позиция по отношению к опыту является решающим фактором. Только наша позиция будет определять, будем ли мы, встречаясь с трудным опытом, страдать и проклинать нашу судьбу, или мы будем в России учиться на уроках, которым жизнь нас учит. Михер Баба утверждал, что натальная карта показывает, каковы мы сейчас из-за того, что думали и делали в прошлом. Эти очень давние, глубоко укоренившиеся паттерны нелегко изменить. Давайте скажем это без оговорок. Это непростое дело изменить мощные привычные паттерны просто путем небольшого приложения старомодной силы воли. Эти паттерны также существенным образом не меняются. Человеческая духовная эволюция гораздо тоньше, чем слова, аффирмации, которые мы можем использовать. Кармические паттерны являются реальными и мощными. Эти черты не собираются угаснуть в одночасье после короткой, позитивной, вселяющей бодрость духа беседы. Эти жизненные силы нужно принять, их нужно сознавать и уделять им должное внимание. Астрология, предоставляя нам набросок наших привязанностей, проблем, талантов и ментальных тенденций, предлагает нам путь, первоначальный шаг, не только точного осознания в определенном смысле, что такое наша карма и помощи в ряде с этими конфронтациями внутри и извне, но также путь, чтобы начать подъем и обрести перспективу этой кармы. Идея, что индивидуальная карта рождения отражает то, что мы сделали в прошлом, подтверждается в психическом толковании и Эдгара Кейси. Цитата. «Ибо, как заложено с самого начала, планеты, звезды даны для знаков, сезонов и лет. Многие могут найти свою более близкую связь в созерцании Вселенной, ибо человек был создан соавтором с божеством. Не то чтобы человек являлся хорошим или плохим в соответствии с положением звезд, но положение звезд указывает, что индивидуальная сущность сделала в отношении плана Бога в земной активности в течение периодов, когда человеку была дана возможность войти в материальную манифестацию. Конец цитаты. Следовательно, карта рождения показывает творческое использование или неправильное употребление наших сил в прошлом. Если мы примем идею о силе ума и воли индивидуума, тогда мы должны также принять идею, что мы ответственны за свою судьбу и проблемы, как представлено в натальной карте. В важном смысле мы можем тогда даже сказать, что карта рождения показывает только карму. Хотя во многих работах только Сатурн называется планетой кармы. Это чрезмерное упрощение, отвечает Араева. В интерпретации карт практически любой фактор можно рассматривать как кармический или имеющий кармический подтекст. Однако есть несколько астрологических факторов, которым мы должны уделять особое внимание в этом виде исследований. Но это, возможно, будет другой темой. В последующем, если будет к ней интерес. А пока до новых встреч на волне нашего самопознания на пути к себе.